Привет! Сегодня я хочу поговорить с тобой на такую тему, как написать девушке правильное сообщение, чтобы она поняла, как она важна для тебя. Ну а ты в комментариях можешь указать те сообщения, какие ты пишешь своим девушкам, чтобы они при этом понимали, как они тебе дороги. Так что пиши в комментариях и поехали! Первое сообщение, которое ты ей можешь написать, и я очень горжусь тобой. Смысл этого сообщения в том, что ты показываешь девушке, что ты ценишь ее достижения, что ты ценишь ее способности и возможности. Второе сообщение может быть таким: У меня есть отличная идея, чем мы сегодня вечером с тобой займемся. Это сообщение создает одновременно и интригу, и создает новую ценность. Третье сообщение может выглядеть так. Я очень соскучился. Смысл этого сообщения в том, что оно создает как интригу, так и предвкушение и показывает эмоциональность твоего обращения к ней. Сообщение за номером 4 ты можешь направить ей такое как прошел твой день смысл этого сообщения в том что ты показываешь что тебе на самом деле не все равно как она живет что происходит в ее жизни и таким образом ты закрываешь одну очень важную потребность заботу и интерес к ее личности пятое сообщение это классика ты самая красивая и удивительная девушка оно показывает как ты к ней относишься и показывает что ты очень ценишь ее и развеешь всякие женские страхи, типа он меня не любит, я ему не нравлюсь, ну и прочая хрень Так что используй это сообщение, и оно даст тебе мгновенный эффект Шестое сообщение очень приятное, оно звучит так По радио играет наша музыка, я сразу вспомнил о тебе Смысл этого сообщения в том, что оно активизирует эмоциональные якоря девушки И она вспоминает самое приятное, что было в тот момент, когда играла именно эта песня Седьмое сообщение очень интересное, потому что оно звучит так Приезжай поскорее, тебя ждет приятный сюрприз Посыл этого сообщения — это создание интриги, вызов интереса и создание заботы. Девушка с ума сойдет, думая о том, какой же сюрприз ее ждет. Восьмое сообщение звучит так. Давай сегодня никуда не пойдем и просто поваляемся дома в постели. Можно добавить немного сексуальности, еще дописать и, конечно же, пошалим. Это сообщение, если только использовать первую часть, содержит мимишность и дает девушке романтизм. Если ты допишешь вторую часть, то к этому романтизму добавится еще и сексуальные фантазии. Девятое сообщение звучит так. «Я очень хочу, чтобы ты была рядом». Это сообщение показывает, что ты очень ценишь и любишь эту девушку. Десятое сообщение и финальное звучит приблизительно так. «Мне очень хорошо с тобой». Смысл этого сообщения то, что ты показываешь девушке, как ты ценишь ваши с ней отношения. Это очень здорово, потому что многие девушки переживают по поводу именно ваших отношений. И этим сообщением мы эти переживания убиваем. Но если девушки тебе не отвечают, игнорируют, и ты не добиваешься самого желаемого результата, тогда тебе нужно прокачаться в переписках. Поэтому прямо сейчас переходи по ссылочке внизу под этим видео и прокачивайся.